Здравствуйте, друзья! Вам привет из солнечного Узбекистана. И я хочу сегодня сказать важное объявление, что мы запускаем значит, объявление в Телеграме, ТикТоке и Инстаграме. Это будут делать ну, специалисты для того, чтобы помочь людям Понять, что есть такая возможность восстанавливать здоровье без химии таблеток, без радиации и без хирургии. Вот. Есть болезни хронические, которые не поддаются официальной медицине, к сожалению. Они нам нужны. Хирурги нужны, травматологи, стоматологи. Вот. И со мной будут работать мастера о я уже говорил, значит, и профессора, профессора, которые уже со мной работали 10 лет. Вот. Хочу еще раз перечислить. Среди них будет значит, профессор э, доктор Аскер, профессор доктор Альберт, профессор э, доктор э, Артур Чеченской Республики. Они и мастера, и профессора, я с ними очень много работал. Мастера Галина, который находится в России, вот. Артур, который в Турции находится, тоже мастер. Вот. Есть еще Александр, который находится в Грузии, тоже мастер. Ну, в общем, все они все они будут работать э, на восстановление здоровья. Почему? Потому что официальная медицина предлагает только э, официальную медицина, то есть убить симптом. И в течение, где я уже работаю 50 лет, вот, три ящика благодарности, то это факты. И поэтому я уверен, прежде чем вы будете подписывать приговор свой, убрать матку, убрать щитовидную железу, убрать яичник, сделать укольчик в засос, там всякие вирусы, папилломы и так далее. Это все прекрасно излечивается знаменитыми учеными, у которых я учился и взял этот опыт. Поэтому, друзья, значит, подумайте, как уберечь матку, как уберечь щитовидную железу, как уберечь миндали, как вылечить там, аденоиды, как вылечить женские, мужские болезни. Аденома простата, простатит, инфекционные уретриты и неинфекционные как значит, улучшить состояние рта. Там много гниющего идет из желудка, запах, и это все излечивается нашими методами. Поэтому, друзья, я поставлю там, значит, там будут телефоны. И там мои профессора, ученики будут отвечать на ваши вопросы. Я с ними работаю. Вот. Поэтому, если что непонятно, они обязательно будут связываться со мной. Поэтому удачи, друзья, и до скорой встречи в эфире.